Геннадий Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – безусловное счастье. Безусловным счастьем, воистину, является сама жизнь. Люди постоянно путают счастье с вещами, с людьми, с ситуациями. Люди считают, что счастьем нужно воспользоваться, положив его в карман, обняв его, поцеловав. Рассчитавшись этим счастьем с банковской карточкой или наличными со своего портмоне, либо кошелька. Они считают, что в счастье можно сесть за руль, счастье можно увидеть, поехав куда-то на край земли. Но люди не забывают одно, что счастьем является сама жизнь, то есть то, что вы живы, то, что вы дышите. Можете ходить, либо хотя бы смотреть глазами, либо хотя бы чувствовать стук своего сердца, ощущать пульс, что-то слышать или хотя бы частично видеть. Это уже является безусловным счастьем. Люди порой полагают, что горькая жизнь, либо сладкая, она может цену жизни поднять, либо опустить. К примеру, у кого-то с теми случилось горе, либо какие-то серьезные неприятности. Человек считает, что его жизнь, в связи с этими обстоятельствами возникшими, вдруг обесценивается. Она становится ненужна, неинтересна, пустая и бессмысленной. Другой считает, что его жизнь – в разы становятся дороже и интереснее лишь благодаря тому, что кто-то в семье родился или что-то приобрел. Но мы опять считаем, что счастье это вокруг нас. Счастье это то, что мы видим, ощущаем, мы можем взять в руки, что-то увидеть или почувствовать. Это заблуждение. Счастье это мы. Счастье является самой жизнью. Счастье это то, что вы дышите. То, что вы живете здесь и сейчас. Все остальное это лишь картинка. Важно понимать, что счастьем являетесь непосредственно вы. Вы должны себя отождествлять счастьем, понимать, что счастьем являетесь вы сами, и не искать его нигде, никогда, ни глазами, ни руками, ни слухом, ни ощущением. Сама жизнь дороже любых обстоятельств, дороже людей и вещей. Кто-то считает, если в них, у них в семье происходят некие обстоятельства, неприятности, и поэтому их жизнь становится сложной, и они не хотят иногда жить. Они считают, что жизнь теряет смысл, жизнь становится неинтересной, пуста, другой человек не может заработать деньги, либо абсолютно их не имея, он считает, что жизнь становится абсолютно ненужной поскольку в его жизни нет заработка, какого-то достатка, каких-то вещей. Другой человек считает, что у него деньги есть, он может себе позволить что-то приобрести. Каждый раз покупает все новые и новые вещи, автомобили, квартиры, жилье. Меняет вокруг себя людей, обстановку. Покупает золото, бриллианты, вещи, бытовую технику. И считает, что это есть его счастье. И как только у него такая возможность заканчивается он считает вдруг что жизнь останавливается и смысл жизни теряется и опять он забывает либо не знает о том что счастье это он все что он делает вокруг творит действует либо бездействует говорит мысли это лишь картинка за окном вы счастьем сами по себе являетесь и все то что вокруг вас происходит не имеет никакого значения научитесь закрывать глаза и чувствовать счастье в себе Чувствовать его, сильно, как говорят, фибрами души, просто закрыв глаза, улыбнитесь и почувствуйте, что счастье вы. Это не какая-то отдельная энергия, это не какой-то вид со стороны, это не какая-то вещь, это не какое-то ощущение. Вы счастье. Все остальное не имеет никакого значения, чтобы вам с вами в жизни не происходило плохое, либо хорошее. Просто знаете, счастьем являетесь вы. А все остальное – это лишь шум, это лишь картинка, которая не должна влиять на ваши ощущения, на ваше мировоззрение и на вашу уверенность в том, что счастье – это ваше второе, а может быть, даже первое имя. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.